В честь дня победы решением ректора ильшата гафурова ветераны труженики тылы и дети великой отечественной войны казанского федерального университета получили праздничные продуктовые наборы всего продуктовые наборы получилось 130 человек в этом году подарки доставили ветеранам на дом чтобы передать душевную теплоту и признательность пакеты с набором продуктов дополняют праздничные открытки с поздравлением от ректора казанского федерального университета ильшата гафурова и директоров институтов 8 мая продуктовые наборы были вручены детям войны института Института филологии и межкультурной коммуникации и Института международных отношений КФУ. Одним из таких «Детей войны» является доктор исторических наук и заслуженный деятель Российской Федерации Исмаил Шаревжанов. Более 50 лет он уже читает лекции и ведет семинары в Институте международных отношений КФУ. Вспоминаю все с любовью, потому что университет – мой альма-матер, И это я, конечно... Об университете могу говорить только самое хорошее. Здесь я сложился. Во-первых, я университет закончил, и Томский, и Казанский, два университета. Ну, все, что в моем положении полагается, я все получил. И так что я могу только благодарить университет за оказанную небольшую часть. Вот. Каждый из ветеранов КФУ с большим трепетом вспоминает те годы, которые он провел в Казанском университете. Кто-то уезжал работать в другое место, можно сказать, строить новую жизнь, но любовь и преданность университету заставляла возвращаться. Знаете, здесь... Может быть, трудности были, может, 90 года, но это молодость. Вот в связи с этим вот только хорошие запомнились мне. Студентские годы, когда мы впервые когда поступали, когда учились там, когда это колхоз там работы на картошку водили, еще практика. Вот это интересно было. И знаете, нам, преподаватель наши, я всех вот, преподаватель, что у меня есть, что у меня вот такой и это огромная заслуга наших преподавателей. Каждый из ветеранов, тружеников тыла и детей войны имеет свою неповторимую историю, которую, как кажется, трудно пересказать, а можно лишь слушать вживую. Папу ждали, папа не вернулся. И в конце концов пришло, так сказать, сначала сначала бизнеса пропал, а потом уже значит, погиб. Так И в том же году, значит, он, его забрали 40 Первый год, в 1942 году, он, оказывается, уже умер. Хотя письма пришли, несколько письм не получили. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой студенчества Казанского федерального университета выступила с инициативой о проведении акции «Бессмертный полк КФУ». Она прошла 30 апреля в онлайн-режиме. Студенты, преподаватели и сотрудники университета на своих персональных страницах в социальных сетях во Вконтакте и Инстаграм публиковали фотографии с рассказами о студентах и преподавателях университета, ушедших на фронт, и о членах своих семей, участниках Великой Отечественной войны. Также университетом проводится патриотическая акция «Помним, читаем, творим». Диана Шилова, Олег Алексей Румянцев, Универньюс.